Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. Продолжаем сегодня урок номер три. Ведической концепции здоровья. Поговорим и ответим на вопросы. Что такое духовный уровень развития, энергетический уровень развития и физический уровень развития? И как применять качества и свойства в своей жизни? Как определить, где ты находишься? Какие проблемы у тебя в душе возникают? И соответственно, в твоей жизни... Как начать духовный путь развития? Что главное? Что второстепенное? Вот на все эти вопросы мы ответим. Сегодня попытаемся. Подписывайтесь на наш канал. И мы начинаем. В прошлом ролике мы с вами разобрали, что такое качество и что такое свойство. Теперь мы привяжем данные качества и свойства к уровню развития. Какие качества проявляются на том или ином уровне духовного развития? И какие свойства характерны для того или иного уровня развития. И начнем мы с того, что в первую очередь поговорим о трех основных поконах. Это жить по совести, это чтить своих предков и это жить в гармонии с природой. И вот данные поконы мы с вами рассмотрим на примере как раз тех уровней духовного энергетического и физического развития перед вами вот данные уровни или лестница развития человека. Что такое покон? Раньше мы с вами говорили о конах. Вспомните нашу книгу Коны основные 16 конов, по которым устроено все мироздание. Их больше, нежели 16, но это основные, по которым вы можете сами определить свое состояние, продиагностировать себя. А покон. Это жить по кону в нашей реальной физической жизни. И когда вы начинаете жить по кону, вы как раз поймете, что такое совесть, что такое гармония и что такое духовный путь развития. И мы с вами сейчас постепенно разберем все-таки, какие уровни духовного, энергетического и физического развития присущи человеку. И... Как человек характеризуется. И вы сами можете определить. В прошлый раз мы с вами говорили об этом. Что вы можете определить для себя. Какой, на каком уровне вы находитесь. Какие присущи вам основные качества и свойства. Дабы определить в каком состоянии вы находитесь. И теперь мы с вами приступим к лестнице. Пути духовного развития. Первый уровень развития перед вами. Образно мы его назвали червяк. Сегодня таких людей в принципе нет, потому что это размножение и еда, по сути. То есть питание и размножение. Больше на этом уровне развития человек ни о чем не думает. И на этом уровне, если брать те же жить по совести, или чтить предков, или Жизнь в гармонии с природой. Ну, видимо, на этом уровне человек в какой-то гармонии живет. Потому что ему тепло, хорошо. И вот он так размножается и питается. Перейдя ко второму уровню развития. Человек с хитростями. То есть, червяк с хитростями. Когда он уже что-то несет для себя. Он начинает приобретать. Он начинает получше устроиться. Послаще поспать. Побольше поесть. Вот этот уровень, это все проявление как раз... Тех свойств человеческих, превалирующих над качествами. Когда эгоизм превалирует у человека. Когда его стремление обогатиться за счет других. Когда его стремление к тому, чтобы взять побольше. Ну, в том числе, видимо, и украсть. Вот характеристика этого уровня такова. И здесь мы с вами можем вспомнить как раз о тех трех поконах и нравственных правилах, которые присущи данному уровню. Что мы можем в этом случае сказать? На прошлый, в прошлый раз я вам говорил и перечислял те нравственные правила, по которым, в принципе, человек должен жить. И мы их сейчас еще раз напомним для того, чтобы вот охарактеризовать данный уровень. Сколько у него у этого человека здесь качеств и сколько свойств. Вот вы можете сами определить, например, написав для себя, выписав все качества и свойства, которые мы ранее с вами называли. И еще раз мы можем повторить сегодня, какие качества и свойства присущи человеку вот данного уровня. Зависть, злость, гнев, желание чужого, хитрость, раздражительность и прочие свойства, о которых мы подробно с вами поговорим на семинаре, который состоится 29 ноября этого месяца. Разберем и вы можете сами определить для каждого уровня те Качества и свойства, о которых мы с вами говорим. Так вот, на втором уровне развития духовно энергетического и физического. Есть ли целеустремленность у человека? Но, скорее всего, нет. Есть ли у него желание изучать коны, поконы и жить по совести? Но, также, скорее всего, нет. Потому что он все свои мысли направляет на то, чтобы получше устроиться и побольше поесть и поспать. Поэтому вот те качества, которые мы с вами перечисляли в предыдущем ролике, в минимальной степени присущи этому человеку. И в максимальной степени присущи ему те свойства, о которых мы также с вами говорили. То есть то, что объединяется гордыней, завистью, желанием чужого и так далее, и так далее. Поэтому вот этот уровень и его четыре ступенечки человек так или иначе он способен пройти... И его к этому побуждает что-то. Или мысль какая-то, или событие. А чаще всего, как, конечно, болезнь. Та или иная, которая с ним приключается. Тогда человек начинает осознавать, а что, почему. Хотя бы какая-то мысль у него а, мелькает о том, что надо все-таки быть здоровым. Тем не менее, вот на этом уровне. И я сейчас вам хочу сказать о том, что вот современное общество. Современная ситуация, социальная э, и вообще жизнь. Человек в современных условиях, которые мы сегодня наблюдаем. По ссылке вы можете посмотреть э, интервью с Александром Ричко, главным специалистом Минздрава города Санкт-Петербурга, который описывает сегодняшнюю ситуацию, от чего человек больше всего страдает и умирает. И вот второму уровню как раз присущи больше всего страхи, ко о которых который запускает все заболевания. Вот на этом уровне. И вот эти страхи являются причиной психосоматических изменений, которые ведут к изменению физическому и как следствие развитию вирусов и так далее, и так далее. Различных заболеваний там, где тонко, там и рвется. Вот все заболевания, которые у него есть, хронические или какие то могут и приводят человека как раз к тяжелым формам заболеваемости. И... Вплоть до его кончины. И вот Александр Редько приводит статистику. Который говорит о том, что больше всего умирают людей. Как раз те, которые находятся в страхе. А теперь переходим к третьему уровню. Вот третий уровень развития его четыре ступенечки. Это человек, который начинает задумываться о чем? О, о Боге. Он понимает, что что-то есть высшее. Есть те люди, которые верят, которые творят чудеса, которые исцелением других людей занимаются, то есть целители. Что есть что-то иное, и он уже на этом уровне начинает задумываться и поднимается по этим ступенечкам. Имея в виду, напомню еще раз, что духовный уровень развития определяет меру понимания происходящих событий. Энергетически это меру того, что вы отдаете энергию и принимаете. То качество энергии, которое присуще вот на данном уровне. Физический уровень развития это то, что ваша физика перестраивается под духовные энергетические уровни. И, например, физика страдает тогда, как пример приведу, что, например, у вас что-то заболело поясница. да, Вы, значит, понимаете, начинаете понимать, что поясница болит от того, что у вас блок энергетически в этом месте произошел. Что его надо? Его надо снять. Значит, надо работать над а, своим а, эфирным телом и астральным телом в первую очередь. Во вторую очередь, естественно, вы можете себе помочь, например, а, ну, на колючки лечь в конце концов и мазью растереться, чтобы проточность увеличить. Мы, например, не рекомендуем ходить а, к остеопатам или к массажистам. Потому что разгоняя очень быстро блок этот, то энергия, которая у вас там сконцентрировалась, она распространяется на органы и системы. В следующих роликах мы с вами в уроках разберем, как происходит обмен энергии по системе пяти первоэлементов. Основной характеристикой на третьем уровне служит побуждение к познанию человек начинает двигаться, но на этом уровне его терзают и страхи, и обиды, и в принципе больше присущие у него свойств, нежели качеств. И на семинарах мы с вами данный уровень разберем более подробно, так как вот этот уровень характерен для большинства населения нашей планеты. Но ну, это такая примерная приблизительная оценка, хотя вы сами можете эту, так скажем, диагностику провести наблюдая за окружающим миром. Так вот, когда человек в его душу вошло понятие о том, что все-таки надо верить в Бога, то тогда человек начинает жить по совести и восходит на четвертый уровень развития. Если у вас энергетический уровень выше, чем духовный уровень, тогда вы вызываете много энергии на себя. И эта энергия о вас начинает побуждать к действиям, и э, организм начинает страдать. То есть, происходит перекос, то что вы не понимаете, что вы делаете. И иногда, иногда случается так, что человек может, в принципе, и сойти с ума. И есть, такому, есть примеры таким случаем. Поэтому всегда медленно, но верно нужно идти. И вот на этом четвертом уровне, в первую очередь, с чего вы начинаете? С того, что вы познаете элементарные вещи. Как законы или правила быта. Вот если вы не справляетесь, например, с элементарными делами по дому, чистота дома, чистота вашего полисадника, если вы в доме своем живете. Вы вот эту чистоту поддерживаете физическую. Это как одно из правил. И мы с вами будем говорить о том, что является правилами быта. Вот правило быта это первое начало, когда вы механически поддерживаете чистоту в доме и вокруг себя. Так вот, на четвертом уровне развития вы начинаете уже жить по совести. Стремитесь жить по совести. Вы обустраиваете свои а, правила быта. То есть, вы а, порядок наводите в доме. Вы выбираете место жительства, как положено. А, вы познаете уже элементы а, навыков, умений в биолокации. И в вас уже начинает проявляться больше качеств, нежели свойств. То есть происходит замена злости на доброту, несдержанности на сдержанность и прочих элементов, которые мы с вами разбирали. Так вот, этот уровень это укрепление покона в своей жизни. Вы начинаете жить и исполнять этот покон, зная кон как наставление и жить по кону. И потихонечку начинаете двигаться, убирая эмоции и меняя их на качество. Много аспектов, которые здесь у вас начинают проявляться в вашей жизни. В том числе питание. Вы переходите медленно с одного вида питания на другое. Но личный мой пример говорит о том, что я переходил с мясоедчества. Это было с 1997 -го года до 2000 -го года. Три года постепенно отказываясь от, мол... от мясной еды, от рыбной еды, потом от молочки. И в итоге а, я уже вот уже 20 лет как веганствую, пока на сыроедение не перешел. Потому что организм пока не тянет, чтобы перейти полностью на сыроедение. И хочу подчеркнуть, что многие страдают от того, что резко переходят на, той, на тот или иной вид питания. Надо медленно, целенаправленно и постоянно. Главное, это постоянство. Так вот, вот это постоянство приведет вас уже к выходу на пятый уровень. Это жить по совести и исполнять свои кармические долги. Дорогие друзья, в предыдущем ролике мы просили перечислить ваши качества и свойства. Так вот, Иван Грозный перечисляет свои качества. Верный, воспитанный, веселый, вспыльчивый. Так вот, уважаемые друзья, еще раз подчеркиваю, я многократно говорил об этом, что в русском языке нет синонимов. Каждое слово несет за собой определенный вид энергии и определенный образ. Так вот, то, что перечислил Иван, не являются качествами. Они относятся больше к свойствам как раз. Так вот, например, веселый. Веселый как раз не веселый, а радостный, это разные вещи. Веселиться можно, это как раз эмоция, это как раз свойство. А радостный, это душевная радость, когда от вас исходит тепло, и другие люди чувствуют эту энергию, которая дарит им благо. Если вы понимаете, о чем речь. И вот на семинарах мы с вами об этом поговорим и будем все-таки разбираться. Это сложные такие тонкие нюансы над которым мы с вами поработаем. Так вот, дорогие друзья, человек, который, у которого совесть вошла в душу, то есть он уже не может поступить иначе, как по совести. То есть вот тот, а, тот поток энергетический и информационный идет вестью от богов, он не позволяет человеку поступать иначе, как по конам. И вот тогда, когда в душу вошла совесть, иконы, тогда человека или он сам выходит на пятый уровень развития. Начинает жить по совести и отрабатывать свои кармические родовые долги. Это самый тяжелый уровень. Вот по своему опыту знаю, что бывают такие ситуации, когда на этом уровне у вас начинаются болезни. Так называемое очищение. И вот... Самое сложное определить, что когда вы болеете, то есть вас наказывает жизнь за ваши какие-то негативные мысли, поступки, дела. Или это болезнь очищения, когда а, у вас выходит негатив из организма через боль. Еще раз подчеркну, что основной выход все-таки, к сожалению, идет через боль. И боль это как сигнал нашего духовного, или очищения, или несовершенства. Вот это надо просто запомнить. На этом уровне, уже с тонкого плана, из клеточного, межклеточного обмена начинается выходить энергия негативная. И она через энергетические каналы у вас начинает проявляться на физическом теле. Вот все, что вы накопили за многие жизни, начинает потоком выходить через ваше физическое тело. Вот такую систему устроили боги, дабы нам пройти вот эту школу, понять, как надо жить, чтобы у нас в нашей памяти, в подсознании, в, нашем, а, в нашей жизни, общей в душе, отложилось, что такое хорошо и что такое плохо. И вот на этом уровне его надо выдержать, проявить волю как качество целеустремленность на этом уровне. Вы уже знаете, куда вам идти. Какой ваш рог. Хочу напомнить, что в 12 лет ребенка по наследию предков нарекали, давали ему путь уже, жрецы. Они открывали ему, ему путь его духовного развития. И имя определяло его путь. Например, меня нарекли Вечезаром. И Вечезар это собирающий вечи. Как пример. Этот путь пятого уровня духовного, энергетического и физического развития, может занять всю жизнь, может занять три жизни в зависимости от вашего предыдущего состояния и в зависимости от вашего целеустремления и воли. Подчеркиваю, очень тяжелый уровень, когда приходится отдавать долги, и эти долги нужно, проявляя волю и очень много терпения. Друзья, проявляем много терпения и много воли, вы отрабатываете свои кармические долги, вступаете на шестой путь духовного развития. Это путь, который характеризуется освобождением от кармы и познанием собственного Я. Кто вы в небесном плане? Какой ваш род небесный? Вы познаете все, что касается вашей души. И это познание определяет уже ваше дальнейшее движение по духовному пути, и оно также занимает четыре ступенечки. Но вы уже начинаете осознавать все мироздание целиком. Вы понимаете, кто вы, что такое природа, что душа, и общаетесь с природой на равных. То есть потому как все живое вокруг все одухотворено, той Инглии, первичной энергии информации, которую Рамха Великий нам дал. Как жизнь, родящую энергию. И вы в этом уже живете и начинаете познавать, идя по вот этим ступенечкам. Но на сегодняшний день пока таких людей очень мало. И я знаю только одного такого человека, который напрямую... Видимо, это уровень волхвов. Которые уже могут общаться с богами и могут так скажем, давать информацию или технологии, или что-либо другое. Кстати, поговорим, а, давая технологию. Вот, а, наша работа вся связана с тем, что наш один из соратников дает нам информацию, которую мы применяем в разработке наших технологий. По ссылке вы можете посмотреть устройства, методики, которые мы рекомендуем. Для чего? Для того, чтобы вы могли быть защищены. В быту, на работе, вообще везде. То есть очистить мир. И задача нашей организации была изначально еще 25 лет назад. Такова, что мы должны вернуть в первоначальное состояние тот мир, который люди изменили технократически. Вот наша была задача. И вот человек, который на шестом уровне, на него практически технократия уже не влияет в минимальной степени. Мы с вами на семинарах разберем, каким образом влияет внешнее воздействие на тот или иной уровень развития человека, как он его воспринимает. Вот на шестом уровне, например, человек может спокойненько выдержать в сто раз больше энергии, которая идет от атомной станции и не облучиться. Это как пример и исследование, которое мы делали по этому поводу. Познав собственное я, человек вступает на путь служения людям. Мы обычно говорим, и вот по нашему мнению, это путь Христа, который служит людям, дает им любовь. И говорит им, поступайте так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами или с тобой. Это основной посыл был Христа, который принес любовь. Естественно, любовь тем народам, которые не жили в любви у которых не было совести. Но еще раз хочу сказать, что у каждого человека индивидуальный путь развития. У каждого человека свое восприятие. И никого нельзя осуждать. Каждый пройдет то, что ему положено. Каждый получит то, что ему положено. И ответственность за то, что человек имеет сегодня, несет только сам он. Никто не виноват вокруг. Только сам человек, исходя из своих кармических наработок, и исходя из своих поступков и дел и мыслей в этом воплощении на этом плане на земном плане. И вот человек, он все имеет то, что сам заслужил, и никто более, и это урок и школа. И вот на этом уровне Христос отдавал любовь и говорил, что любовь правит миром. Вспомните фильм Мастер и Маргарита: Разговор Пилата с Христом, что он даже того палача считал хорошим человеком, потому что видел в нем искру Божью. Во всех искра Божья есть. И у каждой сущности есть возможность идти по духовному пути развития. Но еще раз хочу подчеркнуть, что этот путь касается Земли. Конкретно нашей Земли. В других мирах, в других измерениях, на других землях, Возможно, и другие пути развития есть духовные, более высокие, более совершенные. Но здесь мы рассматриваем с вами тот путь, по которому может пройти человек на Матушке-Земле. Так вот, служение людям, когда человек отдал себя, возможно, как Христос прошел через распятие, которого, которому его подвергли пыткам и истязаниям. И тем не менее, он отдал свою любовь, и эта любовь побудила массы людей, Служить Христу тому же. Но человек, пройдя этот путь, возвышается на тот уровень, который мы называем восьмым. И который осознание себя Богом-Созидателем. Вот на этом уровне человек становится Богом-Созидателем. Он может творить уже а, все, что положено в мироздании по конам. Творить миры, творить гармонию. И в его власти находится все, что вокруг него а, происходит. Еще раз хочу подчеркнуть, что это земные пути развития. И вот этот уровень развития возможен на Земле. Хотя мы таких людей не наблюдаем. Но, несмотря на это, а, вот в, в сети а, лет 6 назад была информация интервью с волхвом 260-летним, который как раз и говорил о том, что является главным. Главным в человеке сегодня является бесстрашие. То есть, надо работать над бесстрашием. И касаясь уже вот здесь свойств и качеств, естественно, на уровне Христа у него любовь уже. Это качество его проявления в высшей мере. А на уровне бога-созидателя эти качества приходят уже в другое измерение они уже силой наполняются и могут творить вокруг себя гармоничные пространства и подчеркиваем что но ну, мы таких людей не знаем, ну христа знали знали пророка мухаммеда такого же уровня знали меня будут но буду подчеркиваю буду по нашей оценке, не хочу никого обижать, но Будда прошел только кармический уровень до шестого уровня развития и ушел. Но, видимо, выполнил свою миссию для тех народов, которых мы называем индусами или Индией. Те предания, которые хранили в Индии, а это наше предание, еще раз подчеркну, напомню о хаорийском походе, который был по велению богов, было соединено, разрешили соединиться... Славянам, арийцам, с и дровидами. И получилось, что вот в Индии наша традиция, она хранится до сей поры. Путь Бога-Созидателя, восьмой уровень, вот по ступенечкам, также имеет свои характеристики. Но о которых, видимо, сегодня нет нужды говорить. Нам это недоступно. Видимо, когда мы к этому подойдем, тогда нам и откроются те... Качества, над которыми мы будем уже работать и усиливать их а, меру этих качеств. его Меру воздействия на окружающий мир. Меру а, того примера, по которому надо жить. Пройдя этот путь, человек вступает на девятый путь развития. Который также присущ и был дан человечеству и человеку в данном случае. А это уровень уже судьи, который имеет право и... Разрушать и созидать. И вот обратим внимание на сегодняшнюю нашу действительность, где наши... Кто нас судит? А судьи кто за древностью лет? Вы вспомните вот, классиков. И судят те люди, которые... Вот можете сами оценить, на каком уровне развития находятся. И имеют ли право они нас судить. Имеет ли право судить, например, уровень на третьем уровне развития человека, который находится, ну, грубо говоря, на пятом уровне развития? Но очевидно, что нет, потому что мера его понимания мира и по духу закона, и по э, смыслу э, закона, который закон сегодня же у нас в мире, закон, а это что? Это мир законом находящийся, мир запретов, мир разрушений, который негармоничен, который ведет к деградации человека и души его. Дорогие друзья, мы вам показали уровни развития, который присущи человеку на нашем земном плане. Попробуйте оценить свой уровень духовного, энергетического и физического развития. А мы будем проводить вебинары, на которых мы, вы зададите вопросы нам и ответите, и покажете, как вы оценили свой уровень развития. А мы постараемся Постараемся и попытаемся оценить, правильно или нет, используя тех следующих людей, используя биолокацию, используя все те методы, которые нам доступны. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!